Цель нашего клуба – это реально и гарантированно выйти на пассивный доход. Когда у нас запустилась площадка Moneybox, все почему-то кинулись именно управлять боксами. Мы им рассказываем про рефералку, а нам про боксы. Мы им говорим про рефералку, а нам партнеры спрашивают, а куда поставить клон. У нас они управляемые. В чем преимущество? Даже если вы не будете ставить эти брони, то есть вообще не зацикливаться на самой площадке Moneybox, ни ваши клоны, ни ваши люди, они никуда не уйдут, просто площадка начнет работать как неуправляемый маркетинг, то есть расстановка будет происходить, Слева направо на свободные места. Все ваши клоны, все ваши люди, они в любом случае придут к вам в седьмой бокс и принесут это доходы. Именно сейчас я это говорю только для того, чтобы вам показать именно преимущество реферальной программы. Первая линия, она безгранична так же, как и на всех площадках в клубе. Огромное преимущество, то, что вы даете свою реферальную ссылку, то, что вы рекламируете клуб, подписываете людей, независимо на какую площадку, но в дальнейшем ваши люди могут активировать любую площадку в Кубе, и они будут являться вашими партнерами. То есть вообще мы здесь зарабатываем именно на построении, то, что мы развиваем свою структуру, свою команду. Итак, рефералка. Вот смотрите, даже если вы... Еще совсем слабенькая веточка. Вы начинаете приглашать два партнера, ваши люди по два. До 10 уровня в глубину ваша команда вырастет в 1024 человека. Но у каждого партнера ведь первая линия безгранична. У кого-то будет два, у кого-то будет пять, у кого-то десять. По-разному будет. Никогда не будет вот так ровно, это просто э, таблички для примера. Но в любом случае, через какое-то определенное время, вы, развивая первую линию, ваши люди также будут развиваться, и глубина начнет расти. Большая ширина, она идет после пятого уровня. Мы будем получать по 5 рублей два раза в месяц за человека. То есть за каждого партнера по 10 рублей за человека. И развивая свою структуру, можно гарантированно выйти на пассивный доход а эта площадка доступная вообще можно даже на 50 рублей просто тупо образовать людей на 50 но самое главное для людей доносить информацию что вы должны также приглашать людей вот также развивать и оплачивать обязательно абонентскую оплату я думаю что вот такая вот доход, вот даже 2 по 2 вырастет, как 20 460 рублей в месяц, это нормальные доходы, тем более с 50 рублей. Если вырастает больше структуры, то есть у вас по 3, там у ваших людей по 3, это вполне возможно, чтобы каждый пригласил по 3 человека. То до 10 уровня у вас уже вырастает огромное количество партнеров и доходы составляют как 800. 85 тысяч в месяц. У каждого будет, естественно, по-разному. Но самое главное, что вы должны четко понимать, сколько бы ни было у вас в первой линии, у ваших людей, за каждого человека до 10 уровня в глубину, за каждого вашего командного партнера, вам будет начисление 10 рублей за человека. И отсюда будет вырастать как бы вот ваша зарплата. Вот здесь на самом деле шикарнейшие реферальные начисления. На самом деле, если э, серьезно ко всему к этому отнестись, то денег просто будет не унести. И реально можно будет тогда продвигать все площадки в нашем клубе. Вот именно здесь, на этой площадке, мы с вами можем выйти на пассивный доход. Не упусти возможность. Сделай себя свободным. Подключайся. Наш сайт lsclub.ltd.